У нас прямое включение Скорее. <смех> Всем привет! Только что прошла мистерия а, Брат Слави. А, знаки, которые у нас открывались, разворачивались. Тот, кто позвал вас сюда в дорогу. В частности, это был а, святитель Лука, который а, крымский, свя а, крымский, да, Лука. А, кто знает, тот знает. Кто не знает, посмотрите в интернете поток очень чистый, очень благословенный. перед этим была мощная подготовка по, в том числе, в ну, на себя, потому что поток славится, поток благословения высших сил. ай -петри, это святой камень. мы находимся на огромном, гигантском святом камне, потрясающим нашим любимым драгоценным Крыму. великолепная погода, куча людей потрясающая энергетика я передаю вам поток вот буквально первым что вызывается из первых рук благословение передаю поток того что мы здесь провели развернули на следующие 400 лет план разводки на развитие земли на следующие 400 лет мечтайте любите верьте в лучшее стройте жизнь Рожайте детей, стройте дома, пусть все у вас развернется самым-самым счастливым, благословенным образом. Люблю вас, всего доброго!